И здравствуйте, наши дорогие друзья, сегодня с вами Фокс, и мы будем снимать новый летсплей С новым модом и картой одного подписчика Так, правило развиваться Есть пасхалки Проверьте инвентарь, интересно Да уж, браво Ладно, это, я так понял, мой дом Ну, посмотрим, что у нас тут есть Так, что-то немножко... Ну, я могу немножко в управлении тормозить, так как сломал руку. Что-то немного лагает, подождите. Это, так по-моему, телепортер. А, так, это телепортер. На второй этаж, ну, допустим. О, круто. Обратно. Не нравится, слушаю, это, кажется, из индустриала, да? Ладно, вот. Попасть в подвал. О, вот это да уже 689 МГ. Ну что, мне нравится. Что это за кнопка? Вот это, да. Ну что ж, спасибо. Ну, думаю, начнем. Так, начал, вернемся обратно. Так вот, в этом моде есть деревни со своими жителями, торговцами и воинами, как сказать, и строителями. Сейчас рядом с моим домом есть деревня. Так, вот туда вроде как. Что-то дом пустой, надо будет его потом обустраивать. Этого давайте мы сломаем. Звуки немножко убавлю, так, снимем всю эту бурду, ладно это потом. Так, <coughs> вот они наши жители, это я так понял главное здание. Ну давайте посмотрим что тут у нас есть, поселенец. Шестьдесят ХП. Знакомиться, навсегда, с вами. Это увидишь, как. И что? Окей. Все понятно, ладно. Я так понял, здесь никто. Что они мне еще могут сказать? О, вот такого поселения. Вот почему уже изображение. Окей. Хорошо. Давайте пройдем в главное здание. Как ему поступить-то нужно Стоп, что это? Видимо, они уже все ушли в голове. Хорошо. Ну что ж, давайте пройдем в главный замок. Посмотрим, что там есть. у меня давать ресурсы неизвестно о нет куда они разбегаются давайте посмотрим так по они идут по домам а нам нужно найти торговца идет спать а куда а уже вечер давайте проследим за ним прямо на земле, жесть, ладно, я думаю, тогда нам тоже пора, что-то немножко лагает, сейчас, прошу прощения, все, должно меньше лагать, сейчас началась ночь, поэтому я в подвале, так, давайте посмотрим, что у нас тут есть, 198B, Откуда он не столько энергии? Так, втором этаже. О, -о, о солнечные панели, это хорошо. Ладно, давайте, сначала пойдем нарубим дерево, оно нам очень пригодится. очень пригодится для торговли, <coughs> простите, для, тор для торговли с жителями. Так что нам уже два дерево а После камень. Стоп. Вау, как ты ж. Нет, не Ну вот, у меня слили. Полагает. Так, я уменьшил прорисовку чанков. Сейчас вроде должно меньше влагать. Ну что ж. Что там за вайпоинт? <coughs> Прошу прощения. Так, где это я? Ну конечно, как без земли. О, жители. О нет. Это же что? Надо бежать. Итак, меня снова слили. Поздравьте меня. Ох уж эти криперы. Так, а вот оно и дерево. Какой-то у меня очень низкая FPS при съемке. Если вы знаете, как это можно исправить, напишите в комментариях. еще дерево сруб. Что мы делаем? А всё. Так. Сейчас поставим сюда. начнем уже отбиваться. Ай, -яй -яй -яй. извините за шум мышки. У меня. Не правда ну вот я снова сливий ладно я продолжу когда закончится ночь так ночь закончилась и мы продолжаем сейчас кивись мы видим. о какой уткруты Блин, меня снова слил скелет. Да уж, повезло мне. Ладно, бежим к дереву. Фух, я нарубил около 16 бревен, и вот он, долгожданный результат. Стак дерева. Ну, начнем крафтить... Верстак. Верстак. Палочки. И это наши. Так, куда поставить верстак? Думаю, сюда. Конечно, немножко не рассчитал. То, что на полу будет парить. Будут парить блоки. Ну да ладно. Так мы сделали деревянный топор. Сейчас мы еще сделаем кирку и пойдем добудем камни. Так это наше. Ну в путешествии. Давайте пойдем туда к вайпоинту, Я так и не понял, что там находится. Итак, здесь я так понял, какая-то равнина. Мавина и какие-то жидкости. А, вода, масло, нефть и лава. Ладно. Допустим, может быть здесь есть еще что-нибудь поинтереснее. Давайте ошкопаем. здесь сделаем шахту так вот категория. что это странно опа еще одна дырка О, вот она первая пасхалка. Давайте же посмотрим, что там. Опа, шахтерский бур. Ну, отлично. иденти. Ладно, будем искать пасхалки. Так, у нас есть уже шахтерский бур. Смотрите, как, как он. О, круто, как ламазники, как лопата. Давайте загораем тут все. Я думаю, здесь уже по больше не будет. Так. Отлично, у нас есть бур. Давайте копанем вот здесь вот. Так, снова дырка. Дырка и все. Это не дело. Когда быть осторожней. Так лучше на свету будем копать. Нам нужно около стака, я так думаю, камни. Если кто разбирается в моде с деревней, Объясните мне, пожалуйста, все в комментариях. Так. Уже есть полстака. Отлично. Сколько? Сорок восемь. Пятьдесят три. мы не очень ровно копаем да ладно хорошо у нас есть так камни давайте еще для себя немножко копанием на киньку может пригодиться еще ну что ж поднимаемся наверх посмотрим как тут торговать сейчас побегу в деревню когда будут там Хотя, нет, я не буду даже съемку останавливать. Я думаю, не так что это много времени займет. Итак, снова они все собрались тут. Что они обсуждают? Поселенец, тоже поселенец, поселенка, поселенец. Это понял магн. А где здесь торговец или кто-нибудь? А, давайте просто вложим все в сундук. Может быть, это сработает. Население 8, так много. Что здесь? Так, хорошо. Сложим слабость. Ну что ж, тоже ты не выкладываешь. Опа, первое задание. Уже видим Положите еды, пожалуйста, не могут это отнести те на калмерски. Дидрик. Хорошо. Хорошо. Окей. Ну и где он у нас тут? Вот этот? Кому их должен дать? Какой Дидрик? А, вот он. Вот, вот, вот. Куда этот-то пошел? Эм, не понял. А, эти вот О, точно. Все, отлично. Нужно не популярно Ну что ж, у нас с вами есть уже малая репутация. А, все, спать очень-очень жаль. Так, переночуем здесь пока. О, каким нибудь классные Так. Что-то лагает этот опыт. Уже раздражает. Сколько сейчас времени? Сейчас 8 вечера. Так, что-то. Индраняк. В смысле? Лол. Окей. Чего они спят вместе? А, -а, а они женаты, что ли? Ну-ка, посмотрим на остальных. Так. Да, указывай свой дом. Отлично. Очень хорошо. Так, нет, нет, нет, нет, не трогай меня, у меня есть топорик, нет, у меня есть бур, нет, нет, не трогай, у меня классный бур, я не хочу его терять. Ну вот, отлично. Просто зашумись. А, мои вещи... Говорит, бежим, бежим, бежим быстрее, надо кому-нибудь дойти в гости, так, кому можно прийти в гости, к вам можно, спасибо, все, ладно, переночуем здесь, я так понял, это он у нас вот продавец, ну ладно, уже десять часов. Вся ночь еще впереди. Ужас. Ладно, давайте пойдем домой. Бежим. Бежим быстрее. Так. Наш домик. Никуда в подвал. Давайте сварим зелье. Так я помню, уже сюда идти. Да. Итак. Какое зелье мы будем делать? Ну, по -моему, зелье. Вот попробуем. Потом вот это вот. Вот это. пузырек Ну что ж. Будем экспериментировать. Так, не нужно? Это не нужно. Вот. Так. Ставим пузырек. Адский народ. Пузырек с адским народством. Давай же быстрее. с мы еще готовим, а не в 12, а в неловкой отлично, теперь добавляем золотое яблоко, я тоже -то делаю неправильно, ладно, давайте посмотрим, что я могу сделать, я не силен в зелье варенья. я понимаю, меня может что-то не увидеть. Так, давайте попробуем вот это вот. И еще вот это. Ну что ж. Майковка. О! Стоп, наверное, получается начало зрение. Давай попробуем слезу газ -то. Попробуем с каждым предметом здесь Возьмем еще бутылочек Немножко так вот, да? о зелье регенерации можно его красной пылью как продлить если правильно помню так, все же давайте еще возьмем возряков да. Все три штучки. Красом вроде как продлевает, а светопыль усиливает. Да. Наоборот, это продливает. Да, это продлевает. Давайте возьмем еще от стоуна. Светопыли. Так. Генерация. Еще нет. Ладно, у нас есть восстановление. Попробуем теперь с. А, развел мне Слеза гаста была. Теперь делаем с этим и вот с этим. Отличное ловкое зелье. Это убираем. Хотя зачем? И добавляем адскую звезду. Так. Не добавляется. Значит сделал ночное зрение. 3 часа ночи, а мы все еще варим зелики. Очень странно. Ладно. Давайте будем регенерации. Ночное зрение. А если золото я могу добавить? Нельзя. Ладно, давайте его продлим, наверное. Утерять, я думаю, его нет смысла. Вот звезда не пригодилась. Так, сюда. Вот это, И... Да, на 8 минут. Отлично. Хорошие зерники. Положим остатки. Выкладываем. Ночное зрение. Пиваем. Да, как-то так. Ладно. Уже 5 утра. Давайте же поднимемся. Теперь туда. Ой, что-то не получилось. Да, я взялся собой ночное зрение. Ладно. Я забыл просто камни. Ох, я его наверное зомби утащил. Ну ладно, они уже все проснулись. Это хорошо. Посмотрим, смогу ли я задания. Что, что они такие высокие? Они выше меня. Ну что, есть еще задание? Пусть болтают посмотрим что вот это еще у нас есть что только болтают мне задание не нужно так что-то я не то сделал, да? Вот, торгует. Покупаем и продаем. Сколько вот давайте Продадим. Жизнь один. Это один из нас. Хм. все понятно ладно нам уже не нужно нам нужно найти задание Ужин для мужа. Ну давайте уже. Что-то не хотят. Ладно. Они уже так полно на работе. Ну что ж, будем сада их ждать. Пойдите, сколько нужно болтать. Ладно, давайте посмотрим, где остальные. Может, они здесь. Ладно, будем их ждать. Ну что ж. Так полных нет у меня задание. О, вон они все. Собрались. Окей. принять новый человек на колбаске Но ну, вот он его может спасибо еще есть задание эй эй ладно я так помню уже в нашей деревне им что я должен сделать? Ладно. Опять опыт подпомагает. Бежим друг на друга. Все, все, еще ворот друг на друга. Эх, а кто мне задание будет давать? Бесстыжие. О, еще одному не нужно. Все, отойди. Не видишь? Даже побоюсь. Эй. Четыре орел, что? -то -то. О, отлично, красава. Ушла. Можешь ты мне даже задание Ужин для мужа. Ну, эй, куда пошла? Сюда иди. Ой, просить ударил. Опять ударил. Ой. Убьем. Что написал? Вася? Вау. Ладно, не будем тупить сильно по идее. О, сломанный меч. Это так полного задания, да? Сломал свой меч. Не могли бы взять все Нормандский меч, и что дальше? Стоп, ты куда пошла? Ладно, хуже для мужа. В первую очередь хуже для мужа. А вот потерянный меч. Потерянный меч. Продолжить. И... О, известное лицо. Ну вот. Хорошо. Опять опыт лагает. Я, наверное, сейчас перезайду. Так, я снова здесь. Сейчас популярный торговец. Где он спорит? Что, где у них? что нужно. Мой муж... О, отлично. Снова. Снова забыл ужин. Ну ладно. Ладно, ладно, вот он голодный. Всех накормим. Эй, ты куда пошел? Сколько тут народу? Ты где? где голодный мужа ну найдись я же хотел тебя накормить эти колбаски принес кстати почему они едят, не едят кормленные колбаски немцы мои а вот он голоден все Вот он голодный. Ох, спасибо. И снова лагает. Что-то с этим модом не так. Ладно, я не знаю, что они обсуждают. Давайте пойдем копаться в шахте. Там нужно еще много чего найти. Пока начнем будем искать пещерку. Так, где у нас пещера. Пещерка. О, что-то там где-то. Ой, это же стекловолокно. Отлично. Очень хорошо. Ладно, не будем унывать. Мы нашли пещеру. Сейчас зелье. Сейчас мы выпьем. Отлично. Ну что ж. Опа. Асхалка на насабули с кусток мой. Отлично, красавчики, брось на воде. Я пока не хочу глубоко закапываться. Так, налево или направо? Давайте посмотрим что налево. Так. Кажется, вернулись в то же место, или нет? а дурацкая вода. Еще этот опыт перед глазами. Опа, вижу руду. Что это у нас это олово, что ли? да это олово? Так, отлично. У нас есть олово. Делаем провода, хотя может им тоже нужно, ладно, потом разберемся, что у нас здесь, та же пасхалка, Мы ну, кажется вернулись, так давайте пойдем туда, опа, это кажется истинный кварц, как я помню. где как еще какой-то проход был и да тут еще один проход чернильные мешки откуда они здесь вот это да ладно еще кварц да не издевается жесть окей ладно кварц это хорошо, хоть я и не знаю, как им пользоваться. Вообще, где его используют? Там, где лава, там алмаза. Или пойти вс что Там, где Ладно. Давайте сначала спустимся. Так, там была пасхалка, но сначала руда. Сначала руда она нужнее. Так, руда, руда, руда. Течение. Так, извиняюсь. Так же. Раздражает меня эта вода. Вот. Так. Отлично. Теперь придем к пасхалке. Она обороняла все. Красавчики. Теперь будем супер людьми. Такая странно. Ладно. Так, вижу там еще руда. Давайте снова перезайду. А то этот опыт мешает. Итак, я перезашел. И меня мучит голод. Вот, что делать? Ай-яй-яй-яй. Я хочу есть. Так. Быстрее. Где? Что-нибудь делать с этим голодом? Ай-яй-яй-яй. Куда бежать, куда бежать? Наверх, срочно. В следующий раз буду брать с собой еду. Так. Пофиг на кварти быстрее. К дому хотя бы надо бежать, пока я окончательно не свою жизнь. О нет. Ладно, всего я опоздал. Фух, я нашел свои вещи. Так, мы забыли про кварц. Точнее, на него забили. Что очень, очень плохо. Хотя зачем он мне? Давайте же. Ну же. Как мне это надо прыгнуть. Минут. Ладно, ничего страшного. Так, собираем кварц. 10 штук. Отлично. Давайте уже вернемся домой. А не, давайте сначала накопаем камни у нас ночное зрения. Накопаем камни. Так. Камни. Потом шарфу продолжим как-нибудь. Не сейчас. Ой что-то уронил, извиняюсь. Ладно. Нужно как. Опа, уголь, уголь. То, что нам нужно. Уголь пригодится. зрение. Стоп, что это? Падение поверх. Ладно, потом что здесь? Нам сейчас нужно ночное зрение. Контр N Alt N похоже, не поможет нам сейчас разберусь коротко ну, так ну все я включил ночное зрение продолжим как по на, я думаю для вас эта серия будет скучновато хотя мы ну, не знаю, может быть вам понравится так весь выкопали молодец давайте продолжим так ой бургуки еще уголь да не издеваются ну ладно что это за звуки около стака хватит и так у нас уже 56 камня нам нужно еще больше опа редстоун и так я собрал редстоун и два стака камня пойдем теперь домой так Сейчас ночь, поэтому же взять саблю, пока не буду. Ладно. Вижу быстрее. Тиху, тиху, тиху. Так, вот она река. Короче продолжим, когда я закончу, ну когда я доберу до дома. Так, я на поверхности, давайте пойдем сейчас к торговцу, получим денежки. Итак, где же он? Возьмем наносаблю. Так они еще ругаются. Раздражают уже. Что у нас здесь? слушают, что-то обсуждают. Слово ужин для мужа. Издеваешься. Ладно. Спасибо. Большое тебе спасибо. Ладно. Ты кто такой? Ну ты вообще жадный. О, это же дети. У них оказывается есть субтитры. О, ужин для мужа. Давай. День рождения кузины. Новое задание, наконец-то. Так. Весь торт. Не нужно его отнести к кому-то. у тебя уже для мужа, да, есть. Давай. А, вот доставка торта. О, как мило. Давай. Ладно. И никогда не больше нет. Да, отлично. Эм, спасибо. Кто у нас говорил? Вот, вот. Так, я так понял. Не разговаривать она неважно у нас другая цель мы должны продать камень так давайте же сделаем это быстрее быстрее В центр Известное лицо. Вот спасибо так можно хвалить. Что мы продадим? Продадим камень. Почему лучше весь? Спасибо. Так что мы его не описали. Ладно, допустим. Что вообще можно подать? Булыжек не нужен. Что это такое? Манские поселенцы яблокосик окей там постоянно посетите отлично хорошо сейчас я перезайду, чтобы опыт снять так мы можем купить и продать. Ладно. Я постоянный посетитель. И у меня есть монетки. Хотя, что я могу еще дофортовать? Молодых на детей, Двое. Можно рисовать. Военные силы у меня шесть. Все. в серии. Железный штук, стекло. Пять. Лучник мы продали. Хороший открыт. Продолжим. Сейчас, наверное, посмотрим, есть ли еще задание. А потом пойдем купить песочек для стекла. Так, задание. Что у нас есть? И что, что я есть? Помощь еще нужна. О, сломанный меч. Принять. уже давно уже понять так потерял меч он так и дало продолжить Ладно, потерянный габелин, кто это? Что это такое? Так, вот он потерянный габелин. Стоп, то куда я его делаю, не понял. Куда я делал дурацкий гобедин? Я его сломал что ли? ку еще гон где потеряны ну зашибись ладно сейчас я его включу и потом продолжим итак это были просто лаги на самом деле у меня был в руках я его отдал уже и получил от этого 4 короче 4 славы Посмотрим, какую я уже... Нагу. Постоянный посетитель. Ладно, давайте начнем рубить дерево. Топор у нас есть. Будем продавать деревья. Конечно, но жестко мешает. Не будет от него бежать. А, стоп. А давайте сейчас еще немножко еду припасим. Ну что, корова? Готова к своей смерти? Ты сюда иди. Тебя убил. Мне нужно твое мясо. и Твое тоже нужно. Отдай его Все, спасибо. Так, ладно. Идем рубить деревья. Срубим вот это вот до конца уж. Что-то я про него забыл совсем. Отлично. Давайте еще палочку берем. Так. Еще дерево. Нам нужно больше дерева. Достаточно. И теперь надо... Опа. Стоп, это деревня? Это реально деревня? Еще одна. Так. Мне нравится такой расклад. Я здесь вайпоинт поставлю. Отлично. Еще одна деревня. Так. Как мы его назовем? Деревня Дер-2. Окей. все. Смысл еще на деревню. Отлично. Очень даже хорошо. Вот это было главное здание. В процессе проект. Цена нужны ресурсы. Дуб, дерево. Так, дуб нужен. Нужен дуб. Время сила Отлично. Просто отлично. Ладно, сейчас мы продадим то, что мы добыли дерево. А, хотя давайте закончим на этом нашу серию и продолжим. Ставьте лайк, подписывайтесь. Буду рад, если вы напишите мне в комментариях ваше мнение об этом проекте. Всем спасибо, пока.